Удар молнии распространяется по всей поверхности земли. По всей поверхности земли. Вот. Молния ударила, допустим, в дерево. И она начинает распространяться по всей поверхности земли. И она уходит далеко-далеко. Вон далеко. Несколько километров. И все растения начинают светиться в темноте, потому что от их листьев, от растений, от травы энергия вылетает. А под землей есть древесные угли. Ну, над каменным углем есть древесные угли, потому что древесина сгорает, уголь остается там, и когда замыкается, выходит много водорода часть водорода проникает к растениям, а часть поднимается в космос. Там где северное сияние от бета-электрона от водорода, да, от третья. А часть водорода все же остается на Земле, вот под шляпой гриба. Вот грибы имеют шляпу, и под шляпой она собирает водород. Поэтому это гидридные хранители водорода, да? То есть грибы это гидридные хранители водорода. Под шляпой они собирают катион водорода. Спасибо за внимание.